русские усадьбы. Как немного их сохранилось, чудесных построек 18-19 веков, и как безжалостно обошлось время с редкими памятниками искусства. Даже в скромных залах краеведческих музеев предметы быта давних времен, пощаженные всеразрушающим тлением, смотрятся как драгоценные свидетельства высокой культуры русского народа. И нет большего счастья для исследователя, чем открытие замечательных памятников старинного искусства, которые созданы руками талантливых мастеров и находились в незаслуженном забвении у потомков. Эти холсты долгое время хранились в фондах Солегалического краеведческого музея. Несколько полотен, несмотря на плохую сохранность, работники музея поместили в экспозицию, остальные были прочно определены в инвентарь запасника. Директор Костромского музея изобразительных искусств Виктор Игнатьев во время служебной поездки в старый русский городок Солигалич обратил внимание на холсты, удивительно похожие один на другой по внешним признакам. Чтобы определить их подлинную ценность, он вывез несколько портретов в Кострому. Предварительное изучение находок дало многообещающие результаты, и привело Виктора Игнатьева и автора этих строк в запасники Солигалического краеведческого музея. На месте мы отобрали около 10 портретов, происходящих из бывшего имения дворянского рода черевяных, Неронова, что расположено недалеко от Солигалича. И все же подлинное значение находки оставалось для нас проблематичным. Мы знали имя художника, даты написания большинства портретов, Знали даже, кого изобразил живописец XVIII века. «Но о самом главном смысле нового открытия о художественных качествах живописи, об искусстве старого мастера, о его таланте, мы не имели представления, ибо творение художника скрывала непрозрачная пленка лака, а отдельные обветшавшие холсты искажали прорывы и особи красочного слоя вместе с грунтом». «Реставрировали вновь найденные картины художники Центральной мастерской имени Игоря Иммануиловича Грабаря». Раскрывали живопись, укрепляли грунт, чинили непрочный холст. Работа реставраторов заслуживает самой высокой оценки. Они первыми увидели, поняли и оценили по достоинству высокий класс открывающейся живописи. Реставраторы отнеслись бережно ко всем полотнам, и благодаря их творческому труду портреты предстали перед современным зрителем почти в том самом виде, какой они имели по выходе из мастерской художника. Родословная Черевиных по известным нам документам уходит своим началом в 15 век. Имена представителей этого рода встречаются в описаниях многих важных событий из жизни государства российского. Они указывали немалые услуги отчизни, поддерживали ее правителей а иногда вступали с ними в справедливую борьбу. 18 век – особо знаменательная эпоха в истории черевинского семейства. Иван Черевин, один из просвещенных людей своего времени, отличался не только военными доблестями и верноподданническими настроениями, для нас он интересен скорее как человек высокой культуры и энциклопедической образованности. Остатки Черевинской библиотеки, формирование которой началось еще при жизни Ивана Черевина, могут привести в восторг любого библиофила. В такой библиотеке могли работать Дедро и Вольтер, настолько разнообразно и полна она укомплектована. Видимо. При этом черевине заложены основы строительства неплохо сохранившейся до наших дней усадьбы Неронова. Здесь, в Медвежьем углу, далеко от обеих столиц Иван Григорьевич вместе с сыном Петром возводит здание, лишенные провинциального скудоумия и однообразности. Построенные во вкусе умной старины барский дом, флигеля, церковь отличаются хорошим вкусом зодчих и требовательностью заказчиков. На фотографиях начала 20 века запечатлены интерьеры главного здания. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, портреты дедов на стенах. Эти пушкинские строки могут служить документальными подписями к старым фотокадрам. Автором большинства черевинских портретов был талантливый художник Григорий Островский. Главное начало, свойственное всем солигаличским находкам, искренняя любовь художника к своему творчеству. Григорий Островский – Прежде всего живописец и на окружающих его людей он смотрит глазами художника, глазами умными и зоркими. От него не ускользают тончайшие нюансы характеров портретируемых персонажей. Их жизнь хорошо знакома ему. Он знает заказчиков и, подобно составителю хроники, рассказывает нам о судьбах современников. В каждом портрете работы Островского раскрывается жизненный мир позирующего ему человека и достигнута эта душевная глубина и исключительно средствами живописи, ибо литературно-повествовательные элементы полностью отсутствуют в манере Григория Островского. Живописец из Неронова был художником смелым, любящим и тонко чувствующим чудодейственную игру красок. Он предпочитает открытые яркие цветовые сочетания при глушенной лессировочной манере. Сразу может броситься в глаза некоторая аппликативность в написании деталей портретов, но она скорее результат своеобразной живописной системы, чем свидетельство примитивности исполнения. Какой щедрой, умелой рукой написаны украшения на женских платьях, как любовно отшлифованы драгоценные камни и сережки, сколь живо и материально передана фактура тканей. Все эти детали организованы в целостную гармонию и служат основной цели — выражению духовной сути портретируемого. Находка в Солигаличе начало большого исследования творчества еще одного великолепного русского мастера XVIII века. Удастся ли отыскать свидетельства современников о творчестве Григория Островского — дело времени и случая? Но уже сейчас ясно, что мы имеем счастье быть сопричастными к искусству незаурядного художника, прославившего свою эпоху и свой народ. В настоящее время работы Островского переданы на хранение в Костромской музее изобразительного искусства.